Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В Варгашинском районе Курганской области экс-глава администрации сельсовета незаконно назначил себе прибавку к зарплате. На судебном заседании установили, что 59-летний чиновник, занимая должность главы муниципалитета и председателя сельской думы, самовольно увеличил размер своего денежного содержания. О чем буржуазный чиновник беспокоится в первую очередь при капитализме? Очевидно, что о своем кармане. А как может быть иначе, если сам буржуазный строй несет в себе лишь идею о самообогащении? В Волгоградской области, по данным Волгоград-стата, в январе 2019 года смертность составила 2979 человек, что на 60% больше родившихся за то же время. В общем же, численность населения Волгоградской области с начала 2014 года сократилась более чем на 60 тысяч человек и составила 2 миллиона 507 831 жителя. Вот он эффективный рынок. Народ натурально вымирает, но для действующей власти это не проблема. Рабов для поддержания нефтевышек пока хватает. Студенты Пермского краевого колледжа предпринимательства пожаловались на то, что их учебное заведение сделало пересдачу экзаменов платной. За одну попытку с юношей и девушек брали по 200 рублей. Услуги оформляли, как репетиторство. Сегодня образование переходит в сферу услуг, и завтра такие способы дополнительного заработка будут законны, ведь образование переходит полностью на коммерческую основу. Власти чувашии прокомментировали ранее появившиеся в СМИ сообщения в которых говорится о том, что начальник администрации главы республики Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты учителей ленью и тем, что они мало работают. Как заверили в местной администрации, эта информация не соответствует действительности, и журналисты просто грубо исказили смысл выступления чиновника. В очередной раз буржуазный чинуша высказал свое мнение о «холопах», в кавычках, за счет которых он живет, а когда холопам это не понравилось, весь госаппарат начал его выгораживать. На площадки в Сургуте рабочий поднялся в стрелу крана, требуя от руководства выплатить ему заработную плату. По словам очевидцев, он требовал выплатить ему 27 тысяч рублей. Зарплату он ждет две недели. Все чаще буржуазный режим доводит людей до крайности, заставляя трудящихся устраивать голодовки, митинги и залезать на краны, чтобы буржуй хоть на секунду обратил на них внимание. «Товарищ, хватит сидеть и ждать, пока буржуй улучшит твою жизнь».